Все зависит от того, какое имущество вы рассматриваете. Обычно документы на объект находятся на площадке, вы можете их скачать и посмотреть. Если на площадке нет нужной вам информации или ее недостаточно, вы всегда можете ее запросить у конкурсного управляющего. Например, если вы выбрали автомобиль, то вы можете запросить отчет оценщика, фотографии, ПТС, техпаспорт. Если выбранный вами лот, квартира или коммерческая недвижимость, вы можете запросить фотографии объекта, отчет оценщика, договор аренды, план недвижимости, наличие или отсутствие обременения. В любом случае, независимо от выбранного объекта, мы советуем осматривать его перед участием в торгах.